Всем привет, с вами Данил Юценко, продолжаем играть на фейке. Сегодня у нас третий день подряд, короче, я захожу по цепочке бонусов, 10-10 реакций забрал сегодня. И сегодня у нас супербоссы есть, только, да, супербоссы, уже вместо э, фермера у нас появился минер. Вчера был фермер, сегодня у нас минер появился. В принципе, как обычно, я пройду фермера-минера этого супербоссов этих, так, это не то, а так. И потом поеду на, на миссии. Миссии пройду. Там посмотрим. Так. Так. Супер. Босса. Быстрей. Кто у нас? Сегодня... Так, кто там у нас в сети вообще? О да, никого в сети, блядь, почти нету. Ой, пиздец, все не в сети, все не в сети, сука. Я ебал. Всем похуй, короче. Ну, блять, что поделать уже, ребятки. Ничего не поделать тут уже. Надо искать напарника в клане, блять, сейчас. А... Здесь кто у нас? Алексей Макеев. Сука, я не знаю, кого позвать на супербосса. Давайте попробуем так вот со случайным напарником пройти. Так, в принципе, тут есть у меня друзья, но нет, случайный. А... Надеюсь, найдет, ребята. А может, не найдет, не знаю. Пожалуйста, ищи. Ну и кто это, блядь, так, вот этот босс уёбичный, который Минер Он, блять Меня затрахает своими минками Этими сранами Потому что эти минки так лагают, ребята вот Сама играла, начинает лагать и за мин за этих Поэтому видео будет с лагами. Отвечаю я вам сразу, говорю, чтобы там, блядь, не было всяких вопросов. Почему такие лаги, блядь? Да, потому что, блядь, видео будет лагать из-за мин, из-за этих ебаных, которые спавнятся вечно, блядь. Чувак, аккуратнее, пожалуйста, аккуратнее. Ну... мне что делать? Ну, в принципе, здесь я как-то боюсь тратиться, ребята, потому что, скорее всего, я просру. Этот бой, скорее всего, просру, да. Я вам сразу говорю, что просру тут. Но попытаемся что-то сделать. Например, можно тоже взять НЛОшку. У меня нет атомки никакой. Так, первую НЛОшку, короче. И на домин... Нормально играем. Или сдамся. А я плохо, что ли, играю, блять? Чувак, я хочу сейчас его убить. Нужно, короче, чтобы он, короче, на минках подорвался на этих. Ну сейчас посмотрим, что будет. Гоу охотника. Убьем. А, ну все понятно. Понятно, ребята. Просто пиздец. Он меня добивает просто-напросто. Не, не добивает. Я юзну, если что. Бля, ребята, тут проиграем, скорее всего. Пиздец. Я хуя если мы выиграем, ребята. Такие лаги еще на видео происходит. Сейчас я торрент закрою. Если бы, блядь, не... Уёбись, не боссы эти. Я думаю, прошли бы сейчас. О, гнемят неплохо. Ну да, ты просто гениально скинул огнемет своей сраный, что -то нихуя, сплит даже не. Да я думаю, жрать не буду, ребята, не буду я жрать, пошел нахуй. Нахуй мне столько жрать, или заюзать, ладно, юзнул. Плевать вообще. Так, тогда сейчас беру, а удар, использую. Если я проебу, то все равно не страшно, ребята. Потому что... Потому что, потому что я все равно пройду с напарником, с хорошим, если я проебу тут. У меня особо вариантов тут нету, с кем играть. Видите, как Минки спавнится и лагает. Пиздец просто, я ебал. Сейчас меня добьет скорее всего, блядь, сейчас добьет, Сука, нахуй, не пей. Фух, повезло. Минки, Минки. Сука, нахуй, заебали Минки эти ебаные. Вот тварь, а у меня хотя бы есть регенерация какая-то. Вот минера мы никак не убьем, ребята. Минера трудно будет убить, я не знаю, как мы убьем минера этого, потому что... Охотника, может быть, мы его даже убьем, но минера мы вряд ли убьем. Ход длится слишком долго, да, ребята. Уебищные сегодня супер потому что у меня лагает, как видите, из-за мины из за этих... Это у всех так будет лагать. Ну не у всех, у кого компы там супер крутые, то у, у них, может быть, не будет лагать. Но видите, как мины появляются? Их дохуища на карте просто. Их просто дохуища. Вся карта ими просто обделана этими этими минами. Поэтому так лагает. Давай что-то замути, чувак. Вертолет, ну в принципе, можно, да. Но ты его не убьешь все равно, скорее всего. Хотя, смотрите, убьет. Убьет. Красавчик, чувак, молодец. Все-таки не зря. Я потратился, ребята. Что у меня еще есть? У меня а опция, как есть там? У меня есть метеорит, но метеориты сработают очень хуево, ребята. У меня есть экстренный, но экстренный тоже может подвести меня. У меня есть такой порт, рубиновый. Я могу ему идти. Куда я могу идти? Ха. Я могу отвлечь внимание на себя, короче. Минера. Уйти в карту чуть, короче. И там я вроде менее, менее безопасности, так сказать, так сказать можно, потому что я там далеко от минок, от всяких, вот только лазеры эти. Ну, лазеры, в принципе, я тоже, я не боюсь лазеров, потому что я могу тут потихонечку двигаться постепенно к нему. Плюс еще у меня проход сделает сейчас нормальный какой-нибудь, да? Вот козел, а! Ну, в принципе, так, бей, короче, его чем-то. Бля, я охуею, если мы пройдем этого супербосса, потому что, смотрите тебя какие лаги, блядь. Ну я, конечно, изгоняю за такие лаги, ребят, но ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. В принципе, охотника мы убили уже, поэтому уже хоть что-то радует меня. Можно с чем угодно бить, чувак, в принципе. Авиудары всякие. Можно даже метеориты. Ну, ну, пусть поле. Поле тоже хорошо. Поле это заебись. Бураны. Ну, блядь, ну, чувак, жалко бураны так тратить на такого-то босса. А, ну, в принципе.. В принципе, твои бураны, и ты их трати. Скорее всего, ты их сейчас сршь их, да? Ну, заморозил толку от этого вообще ноль какой. -то Толк я не вижу от этого никакой. Так, что я буду делать сейчас? Я буду постепенно двигаться к нему, ребят. Я постараюсь сделать до него проход какой-нибудь там. Будем по чуть, короче, двигаться к нему. Сварочкой так сюда стану регенция ходит до 250 хп как-то сейчас на ну, меня путь откроешь чувак давай сам себя давай пожалуйста ракетка иди по него давай го в него ну пожалуйста ну ясно сейчас вот это на видео длится на пол часа затянется ребята Через час пройдем. А я уже прохожу. Я уже сейчас. Прохожу. Так. Сейчас посмотрим, что там он будет делать. А, он ходит, да? огнемет, огнемет. Давай только, давай ты будешь его просто. Так же можно, чувак. Вот я буду постепенно вот так вот чуть. Двигаться. Ах ты уродец. Его можно же потихоньку уронить, ребята, можно, по идее. Смотрите. Мы можем ему потихоньку сносить хп. Малыми, малыми порциями. О, нормально появились барьеры. Вот эти вот могу чуть дальше пробуриться к нему. Марс зомби он пускает. Ну, один тонул, блядь. Один утонул. Чувак, ты зря так сделал, сейчас он тебя убьет их всех. Пиздец ты, конечно. Логичный. Честно, тебя убьет их скорее всего, блять. Я марш поставлю лучше. Могу у марш, не без разницы как-то. Так, аккуратненько под... продвигаемся вперед к нему. Бля, можно его топить вообще как-то? Нет, топить не вариант, его, ребята, топить не вариант. Сейчас он их убьет просто-напросто, смотрите. <сосит> Коктейльчик. Все, пизда твоим маршем, сука. Пиздаем. И нахуй ты тратился, блядь. Ну. Пиздец просто. Ой, какие лаги, ребята. Ой, какие лаги. Надеюсь, вам это... <сит> Хотя бы как-то смотрится это... Хотя бы мои действия понятны, что я тут делаю, блядь. Я просто ничего тут не, не делаю. Ну, сверляшка, кстати, как вариант сверляшка, да? Ты спромажешь. Ну я так и знал. Ты можешь просто ружьем. А у меня тоже есть ружь. Ой, не не а это сверляшка такая. Ну, в принципе, да. Я его зауронил. В принципе, мы, может пройдем еще. Охранник. Вот, сука, заебал. Го затрави его. Хотя он токсин сожрет. Доновый так сожрет, скорее всего. Го, газ. Пиздец, первый раз прохожу с первого с мелким уровнем. С мелким уровнем я прохожу с первого раза, ребята. Я сейчас охуею, что пройдем мы его еще. Может, не пройдем его? Ты можешь гаскинуть ему. Хотя гас он туда. Не-не-не-не-не, не Чувак, какой ковровую лучше туда? Ну, ты хуело сделал. Сейчас он телепортирует камеру там в жопу саму. Так. А, смешно. Даже очень смешно получается. Сейчас он охранник поставит. Сейчас ты ход, Серёж. Братан. А, так он ходит сейчас. Только не уронь, пожалуйста, только не уронь. Ну, в принципе, там безопасно, ребята. Ну, как безопасно, так более-менее безопасно. Он может его атаковать сейчас спокойно оттуда, с той позиции. Го. Коктейль. Коктейль можно кинуть отсюда. Прямо отсюда, прям туда. Если он, конечно, не, крово... не кроворукий. Коктейль можно, да. А что? 100 хп ты снимешь его, ему 150 хп может. Если попадешь Правильно. Давай, давай, давай. Пожалуйста, чувак, кинь что-нибудь. Хинь, что-то, блядь. Ну, только нету хуйню. Ну ты дебил, блядь, что ли? Скажи мне, блядь. Нихуя у тебя нету, блядь. Мозгов у тебя нету, блядь, скажи. Вот, блядь, как надо бить его, блядь. Хотя бы так, блядь, но никак. Ты бьешь его. Вчера все использовал. Красавчик. Только не меня, меня не бей вообще. Вот он кидает коктейль, вот он молодец, блядь, Все, Тебе пизда теперь, конечно же. Ну, может, выживешь, может, выживешь. Да выживешь, должен выжить, всё, он выжил. Юз, юзай, юзай, юз, чувак, пожалуйста, юзай. Юзай, может, еще ход поживешь. Юз. Юзай. Мы ему сняли 200 хп, получается, уши, да? 200 хп. И токсин бери. Да он тебя убьет, скорее всего. Ну, гос, еще прыгаю, еще такой вот же. -ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху. А чем буду бить тебя, по-твоему? Ты думаешь, у меня арсенал богатый такой прям? Могу паука кинуть ему. Она мне паук. Четыре паука сядет к нему. Он с разрядника ударит. Ладно, паука кидаю. Чтобы он затравился потом. Хоть как-то я буду бить его потом. А, коктейль, понятно, блядь. Коктейль не убьет его. Не, не убьет. Братан, ты можешь сейчас пойти и добить его. Даже портик есть, порт кидай и все блядь. Только не прыгай, ты там наебнешь, отвечаю. Хотя бы эту хуйню кидай, давай, давай. Не убьешь, не убьешь. Ну, блять. Хотя, в принципе, нормально. О, у меня трезубец есть, карпунчик этот... Если бы это не появится хуйня. Но я не убью сейчас его ничем. Если бы я мог разрушить эту хуйню, тут только получается, сейчас смотрите, еще можно сделать. Снайперкой только получается. 43 хп с ему. Пройдем, думаю, пройдем. Все прошли, считаю уже. Если он такси не возьмет, сейчас, то точно пройдем. Только не бери токсин, чувак. Только не бери токсин. Сейчас меня убьет остреблять. Такое прохождение будет эпичное, блядь. Пиздец. С, мерким, с мелким уровнем. Красавчик, чувак, просто, красавчик, мы сейчас его добьем. Прошли, прошли, нахуй, прошли. Сука, прошли. Я в шоке просто. Как мы могли могли пройти такого такого босса с таким-то чуваком? Прошли. С мелким уровнем прошли, блять, я в шоке. Он еще лидер клана, короче. Не, ну, в принципе, я, конечно, мог пойти к нему в клан, но, блядь, зачем? Я хочу тайпроский клан. Я добью, чувак, не волнуйся, добью. Не очкуй. Не очкуй, добью. Добиваю, добиваю. Так, ну, снайпер, как бы пройдет, не пройдет, блядь, ты из потрачу еще одну. Все, прошли, блядь. С первого раза, блять, с мелким уровнем прошли. Учились пацаны, когда-то проходили супербоссов. Хоть я и потратился, но потратился вообще не зря. Ключик раскрываем. Бураны дали. Все, заебись, прошли, нахуй. Дали буранчики мне. Я прошел с мелким уровнем. первого раза. Все, заебись, пацаны. Идем теперь на миссии. В принципе, я доволен. Так, на миссии пойду, конечно же, я теперь в два перса. Потому что я заебался уже одним персом играть, ребята. Заебался реально. Так, и буранчики я, пожалуй, отсюда выложу. Ну и все, в принципе, неплохо так. Ебаш, короче, миссии сейчас. Так, все, вроде бы почти не лагает. Кстати, надо минимальные поставить. Что-то я на максималках играл, ребята. А кто я думаю, что такие лаги у меня, блядь? Оказывается, максималки, были. Так, ну ч ⁇ подвинуться, ставить их? И как вообще топить-то? Че с ними делать-то вообще? Пока что просто. Вот, кину двоих в кучу даты перса такие у меня, блядь, два. Уже вроде начинается. Какой-то толк вижу в прокачке аккаунт своего ребята. Ну, будем бить их и так, почему бы и нет. Потому что смысл топить их тут потому что тут карта такая хуевая. Тут не утопишь нормальных даже. Можно, в принципе, сейчас, знаете, что сделать? Взять она ложечку, четыре минки и, блядь, зауронить максимально сильно ой блять куда ты упал пидорас куда ты сука куда он упал ребята куда он упал нахуй а все таки вылез все таки вылез нормально так забираем мы из -за аптечки всякие тут кидаем 4 минки на ложку все и миссия наша пройдена я тащер просто я просто тащер что на основе, что на фейк, я тащу все бои, ребята. Два. Три. четвертый успею? Думаю, не успею. Лучше не рисковать. Монстр сделал. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Так, что мы делаем? Будем пиздить кого-то на урон, да? Кого? Давайте его. На нахуй и все. Отхватил пиздюлей. рабчик ебаный. Ну, этого уже тут, думаю, нетрудно будет добить. На нахуй. И все. Так, ну теперь можно его набить наконец-то. Так, забираем шапочки, чтобы достижения выполнялись. Так, можно еще одну миссию пройти. Почему еще одну? Можно все три пройти еще. Время есть пока. Снимаю я всего 20 минут, ребята. Так. Скорее всего, буду топить этого ДЦПшника. Топить будет легче всего. А как бы его тут утопить-то? Хуй знает как. Никак пока не утопил. Хотя можно, в принципе, фугасочку ебануть. А нахуя? А вот нахуя ресурс. Забрать можно теперь. Уголёк дали. Уголёк это неплохо, ребята. Уголь. Требуется много-много в каких крафтах, поэтому уголь собираем. Правда, я его из-под выноса убрал, но похуй. Так, зато открыл проход к тому персу. Истребитель, блядь. Истребитель нубов я. Нубов и ботов. И задротов тоже. Так, на нахуй. На нахуй. На нахуй, все, Получил пиздюлей. Вот и все. Так, и мы можем его... Добивать постепенно. Узишечкой. Скоро куплю ранец уже себе, блядь. У меня еще 5000 фузов накопить осталось. В принципе, это немного, ребят, уже. Думаю, за недельку накоплю. Хотя какую недельку, блядь, может быть, даже раньше. Посмотрим. Сейчас бои снимаю каждый день. На фейке на этом уже режим у меня есть. Режим боев моих. Уже вошел снова в режим, поэтому, вот, видите, снимаю чаще теперь. Третий день снимаю подряд уже как бы заявить уже на нахуй на нахуй на нахуй Фу. Так, надеюсь, я тут не проебу. Если я проебу, то вообще будет плохо очень. Потому что... Проебывать нельзя никак. Так, можно, в принципе, использовать Липучу. Почему бы и нет. А я даже не убил его, на похуй. Сейчас этот его убьет, скорее всего. Его с верляшкой. Ну, или так, блядь, или себя убей. Красавчик просто, ты даже вся не убил. Хотя, в принципе, это даже у меня в плюс, ребята, это в плюс... Потому что я могу дать минус 2 для достижения. Это просто шикарно. Это просто шикарно. Это намного лучше, чем арена, эта гладиаторская. Потому что там на ней, на ней вообще просто миссии то мне проходить в кайф, чем арена это. Миссии, супербосы, боссы. Намного круче проходятся, чем эта арена. Гребаная, блядь, пошла она в пизду, блядь. Она не интересная, ребята, она скучная. На нахуй, на, нахуй, на, нахуй и все. Сколько куплю ранчик свой. Пока что, кстати, голосов никто не дал мне еще. Если хотите, можете скин голоса мне, в принципе. При вас на видосик задоначу голоса Вас пропиарю чуть немножко Я уже это говорил, еще раз говорю Если вам не жалко, конечно Так, в принципе, не заставляю Потому что мне, чтобы быстрее прокачать мой фейк, короче Ну и чтобы было Посмотреть на что Хотя бы как я доначу, и то Смотреть приятнее, чем, блядь, как я Просто тупо сижу на миссиях Так. Ходит наш зайчик-побегайчик. Добивает себя. Ты красавчик просто. Ты просто отец. В принципе, можно тут сейчас его даже... Знаете, что сейчас делать? Можно даже его утопить, потому что мне что-то впадло. Сейчас его вид на хп. Я улучшу две фугаски и утоплю его, нахуй. Потому что мне это... Уже заебался. Срузиски. Долбить всех. О, сейчас я его еще одну фугасочку пущу туда. На нахуй, на нахуй, на нахуй, все. Заебца. Так, ну и сейчас его добиваю. У меня в принципе есть минки на ложка. Сейчас я сначала сапочку подберу эту. Потом буду брать минки на ложку. И, и топить его. Так. Бля, что-то. Ладно, так сделаем. Так, вс ⁇ Берем и ложку. Это последняя миссия, вроде бы моя, да? Сука. Я его не убью скорее. А, убью. Опыт, опыт, опыт, опыт, опыт. Вс ⁇ заебись. Опыт взял. Почти что новый уровень. А, хотя скоро новый будет уровень, да. Скоро будет новый уровень у меня. Ну, давайте пройдем еще одну миссию на 50. Так, можно сразу его утопить, этого топора. На нахуй. Красава, все, утопил нахуй этого раба Ибанова. Сейчас будем этого топить теперь. Как его топить? Я не знаю, как его топить. Нужно сначала до него добраться как-то. Добираемся до него. На веревке. Как же еще? И нужно его оттуда как-то выкурить. Как его оттуда выкурить, ребята? Я не знаю как. Наверное, просто я сейчас его узишечкой долбану. Может, он сам уйдет оттуда? Давай. Братанщик, давай. Пизду оттуда. О, молодец, все, молодец, сейчас. Тебя я потоплю. Хотя будет будет очень трудновато потопить его. Ну просто очень трудно будет его топить. С таким-то арсеналом. Хотя, в принципе, есть охранник и на ложку, но я тратить его не буду, конечно же, охранник. Мне пригодится. В других местах. Но не здесь же. Смысла тратить охранника не вижу никакого поэтому давайте просто утишечкой добиваем и все просто утишечка так так так на нахуй на нахуй на нахуй все Все, заебись, прошел 5 миссий, супер-боссов и новый уровень, 12 уровень, ребятки. На стену. На стену. Разместить, разместить, разместить. Так, все, Заявись. у меня теперь открыто. Распределить баллы, так, атака так, ладно, атака пускай будет. Теперь у меня открыты новые боссы. У меня есть шаман Вуду, у меня есть другом, ребята. Могу пройти паладина с кем-то из вас. Кто захочет мне, пишите завтра. это часа в три. Сюда на фейк на мой, пишите мне. Думаю, на фейк ссылку найдете сами, на фейк на мой, под видео. Ссылочка на мой фейк есть. Пишите, короче, только желательно игрока посильнее, чтобы пройти паладина с первого раза. Ну а также, если напарника не будет, то пройду с Роман уже тогда уж. Или Супер Боссов пройду. Посмотрим там уже. У меня, в принципе, есть миссии уже. Еще 4 миссии есть, но смысл тратить миссии сейчас. Или пройти еще миссии. Да ну его нахуй, ребята. Все, я заебался снимать уже. Давайте, до завтра, короче.